Нет, мои звездочки! Вот эта вторая картина, которую нам прислали из замечательного интернет-магазина закраси.ру Ссылочка внизу! И мы не вот это все вижу, видим, потому что, что мы из, из будущего! А вы будете смотреть этот ролик, еще не раскрашенную картину, с нуля! И то, как скоро вы это увидите, зависит от вас! И кстати, сам, сам видеоролик будет очень интересным для, для тех, кто любит творчество. Итак, спускаетесь под ролик, нажимаете на красную кнопочку, поддерживайте нас лайком за наши старания. Ведь мы старались два дня. Рисовали, разукрашивать эту замечательную картину. Ладно, мы отправляемся в прошлое. Вы увидите ролик, который мы для вас сняли. Удачного просмотра! Вот такие у нас кошечки. Милашечки. Вот такая большая картина. Первую картину рисовала Алина сама, а вторую будем рисовать мы обе. Потому что здесь две кошечки. Это такая шуточка, да? Итак, картина хорошая, на хорошем холсте. Размеры картины 40 на 50. Вот она такая. А если хотите, можете потом ее еще нарисовать. Видите, ребята, здесь тоже три звездочки из пяти. Значит, рисовать будет несложно. И количество цветов у нас 13. Это немного. С другой стороны коробочки есть инструкция о том, как эту картину рисовать. Вернее, это совет, что с ней делать. Ведется о том, какие есть способы рисования чтобы их можно было растушевывать. С обратной стороны мы видим, что есть... Э, что есть краски по их немного. Есть три кисточки, две тонкие и одна потолще. Есть также крепежи. Чтобы повесить картину потом на стеночку. Я аккуратненько распечатаю картину. Если краски повторяются, это значит, что их надо будет побольше. Красок обычно всегда хватает, чтобы нарисовать картину. Можно не экономить. А также у нас опять есть схема. Она помогает для того, чтобы найти труднодоступные места, которые можно разрисовывать. Сейчас я покажу вам краски немножко поближе. Распаковываем. Вот краски. краски густые. Если вам будет трудно рисовать, можно разводить водичкой. Мы не всегда разводим, если честно. 13 цветов красок, включая черный цвет. И еще немножко о продавце. В интернет-магазине закрасить.ру можно еще приобрести вот такие прекрасные картины по номерам. А также товары для творчества. Ссылочка под видео. Ну что, начинаем разрисовывать. Сначала мы разукрашиваем серые места. Место черного у нас коричневый цвет. Вот ее дорисовываю Вот такая у нас получилась замечательная картина с милыми кошечками. Напишите в комментариях, какая кошечка вам больше понравилась. Если вам понравились эти кошечки, эта картина, тогда поставьте палец вверх. Если хотите приобрести, приобретайте в замечательном интернет-магазине закрасить.ру. Ссылочка внизу. внизу. И еще мы хотим вам показать подарок-бонус. Вот он. Да-да, интересненько, интересненько. Вот такой вот бонус интересный. Вот так вот. Здесь такой рисуночек на черном фоне, а с другой стороны разноцветный рисуночек с белым петушком. И сейчас мы это будем делать. Поймала да, Вот такая из черной вышла Если, Если ты еще не подписался, подписался подпишись, подпишись на наш канал Поддержи нас лайком и напиши комментарий. комментарий, если тебе понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем, всем пока!